Я надеюсь, с этого дубля у меня получится уже этот отзыв Всем привет! Хочу записать отзыв на Лару, у которой я проходил курс раскрепощения ну, Мне реально очень понравилось и меня вштырило на этом курсе Самое главное, чему я научился, это легко как-то так искренне, естественно, самовыражаться Потому что для меня это всегда было камнем преткновения, мне всегда было сложно нащупать вот, вот эту вот точку, как э, ну, сделать свое поведение естественным. Я все время ну, за собой какую-то замечал э, фальш притворство. Может быть, это не было видно со стороны, но я это знал, э, что ну, вот внутри есть какая-то скованность. Э, я думаю, вот это очень многим людям знакомо, когда, например, ты можешь там, допустим, стоять там в очереди в магазине, да, вот какие-то такие там бытовые ситуации, или там общаться с девушкой, или э, общаться с людьми, или знакомиться с человеком, вот, ну, какие-то самые разные ситуации, да, в которых… Э, ты себя чувствуешь вот как-то сковано, зажато вот нету свободы какой-то нету легкости и я очень Ларе благодарен за то что она мне помогла эту эту свободу эту легкость э, э, из себя как-то даже не то чтобы приобрести она во мне всегда была просто она мне помогла ее как бы достать изнутри себя э, и внедрить ну ее как бы дальше уже в свою жизнь и это очень супер, просто офигенно, что я смог нащупать вот эту вот точку Это первое Дальше, что мне еще понравилось Мне понравилось то, что у меня лицо перестало быть таким, короче, дико недовольным Потому что раньше оно у меня всегда вот такое было Я не знаю, получилось у меня сейчас изобразить или нет. Но э, суть в том, что мне, короче, всегда э, раньше говорили. Э, не, ну, может, конечно, кто-то сейчас в комментариях напишет, типа, чувак, что у тебя с лицом? Ну, мне пофиг. Так, но мне говорили, что вот, типа, у тебя там лицо недовольное, ты что там, типа... Там как будто ты мне, короче, по морде дать хочешь вообще такое ощущение или там что-то, ну... Вот такие какие-то вещи говорили, и я причем, не, ну, я искренне не понимал, почему оно у меня такое. А... То есть я себя всегда, ну, ну, допустим, в этих ситуациях, да, где мне говорили, что у меня недовольное лицо, я себя чувствовал а, вполне себе нормально, а, как бы не замечал там за собой недовольства какого-то. Но со стороны я производил, видимо, ну вот такое впечатление, и это негативно сказывалось на моей профессии, потому что я работаю с людьми, я работаю в сфере услуг, и, ну, понятно, что, да, как бы, как бы ты там себя не чувствовал, да, в любом случае приятнее общаться там с тем человеком, ну, который внешне выглядит как-то более таким, ну, не знаю, там, счастливым, радостным, и... Мне стали, кстати, после вот что, что для меня просто было очень сильным удивлением. Я, я прям искренне удивился, что мне стали после курса, вот после того, как я курс прошел, говорить, что Ну, типа, там у тебя такое лицо, типа, приятное, да. Ну, ну то есть понятно, там, что мне как бы раньше говорили, там что я симпатичный, все такое, это я как бы и так знаю, но вот то, что. Типа, у тебя там лицо приятное, вот, как бы, такие вещи, да, я, я офигел просто, как в этом видео, я охерел просто, вот. вот. много, да, как бы, вещей, таких, которые я получил после этого курса, то, что именно сбросило с меня от какой-то груз, я, конечно, продолжаю там работать над какими-то вещами все еще, то есть это, это процесс же такой Как бы постоянный Но вот толчок этот Я очень мощный получил На курсе Так, ну что еще Понятно, что прибавилось уверенности После тех упражнений Которые мне Лара давала Я, я почувствовал, что Ну, в принципе, всегда какая-то В любом случае уверенность у меня была я, я бы не сказал, что я был там неуверенным но ее вот именно глубинной уверенности мне не доставало. То есть она была больше такая, как бы, ну, может быть, поверхностная, напускная какая-то отчасти. А после курса Лары она стала больше такая, более глубинная, более глубинное вот это вот, да, ощущение стало. А Какой-то такой... Ну, не знаю, защиты, что ли, вот. Ну, вот ощущение, вот, что ты можешь, да, что тебе, как бы, действительно можно э, какие-то вещи, да, которые ты там раньше себе запрещал. То есть, вот я не знаю, как, как это правильно будет, там, назвать уверенность или это какое-то, там, позволение, там, себе, как, ну, вот, я не знаю, там, каких-то вещей, да, но, как бы, в любом случае, факт в том, что я стал себе разрешать больше, и это очень клево. А вот эта вот последняя фраза, и это очень клево была, потому что я что-то затупил, не знал, что сказать, короче, какую-то херню сказал, ну ладно, пофиг вот в целом это если говорить про мои изменения что я почувствовал про Лару я могу сказать что это это действительно тренер который прокачивает то есть да мне как бы у меня бывали такие моменты во время уроков когда я злился но, но это было, была такая, как бы, наверное, такие выходы, ну, вот это вот заезженное слово, да, вот выходы из зоны комфорта, когда это было действительно необходимо для, для какого-то развития, когда вот Лара меня выталкивала из этой, из моей привычной кольи какой-то, из которой, ну, я, наверное, там не хотел выходить, поэтому злился, но а, в конечном итоге я и был всегда а, после этого благодарен, а, потому что... После этого я, я как бы чувствовал результат. То есть, это ну, не тот человек, как бы, который будет выполнять ну как-то свою работу там спустя рукава. То есть, это человек, который будет ну, тебя прям конкретно вести к результату. И это я очень, очень ценю. Это классно. То есть, как бы тренер очень достойный. Вот так вот. Uh, всем, кто хочет как-то uh, стать, ну, ну как-то вот стать раскованнее, посвободнее, я, я могу смело вот этот курс советовать. Uh, то есть его прелесть для меня в том, что он помогает не только там в какой-то, ну, к примеру, там одной сфере, да, он как-то проникает, он проникает во все сферы жизни, то есть вот как, не знаю, там, как осьминог какой-то. Э, типа в сферу там, работы, карьеры, э, в сферу вообще взаимоотношений с людьми. И самое главное, что после этого открывается какой-то такой вот э, неисякаемый источник удовольствия, который ты просто можешь получать от жизни. Вот я даже когда я сейчас иду куда-нибудь э, по пути, я просто замечаю, что у меня даже как-то. Во время там, ходьбы, то есть, просто вот во время каких-то самых вообще самых банальных вещей, у меня ну, состояние гораздо более свободное, и я иногда прям вот беру и просто смакую этот кайф. Как же офигенно жить все-таки, а? Блин, вот, вот у меня раньше. Э, нет, я как бы всегда кайфовал от жизни, в, там в определенной степени, но э, вот это и вот. Вот свободы вот этой мне не хватало всегда, и сейчас я, я думаю, что ее, ее, ее стало гораздо больше, прям вот это чувствуется. И вот, вот это классно, это, это, даже вот эта вот одна вещь, это то, вот сто процентов ради чего стоит пройти вот этот курс, ну и, и вот как-то поработать над собой, потому что ну это потом же с собой на всю жизнь останется, и это очень круто. Uh, поэтому, ну, вот так вот.